И холсты, но он их писал, любил. Тоже что любила ты. Он тогда продал свой дом, продал картин и кровь, и на все деньги купил. Кто влюблен. кто влюблён, кто в серьёз, стою жить для тебя превратиться. Миллион, миллион, миллион алых роз. Кто влюблён, кто влюблён, кто влюблённый и серьёз, стою жить для тебя превратиться. как продолжение сна, лучше цвета. Из окна из окна видишь ты Кто влюблён, кто влюблён, кто влюблён и всерьёз Свою жизнь тебя превратили ты. Миллион, миллион, миллион алых рост Из окна, из окна, из окна видишь ты Кто влюблён, кто влюблён, кто влюблён и всерьёз Мою жизнь для тебя преврати в цветы.